4 По т не поехали. High Energy Становишься <плес> <плес> сумрут, ты мне нужен, ты мне нужен. Тишина. <плес> Хай. <плес> Проект сейчас натянет. Почистись и с мелком около истаки. Хай энергий. но пока Лишки. И притяжка сейчас. то в паутине почистите? Там вроде есть мелкие пучки. вару Фридом, куда дайте, он умрет, он не добежит. Все нормально. Бля, на те два стака. Следующий паук тебя ваншотнет. Я хз, как ты выжил. Во... Ворота переставил, ребят. Сейчас Опасность, сред. Опасность, спред. Чек ХП, чек ХП. РКП пафнуть, шашко шоу. Найс. Притяжка. Не забудьте бруста дать. раньше, тем лучше. Паук. Все в таргет. And Паук умер. энергии. И сейчас притяжка будет, сейчас притяжка. Жи -жи. Последний сложный туннель с последним сложным спредом. Переставил. Сложный спред сейчас. <звы> Лички, камни, хилпоты. Сюда. Бэр. Еще один сейчас будет. <звы> Притяжка. Кому не упасть. Занимаем позиции, не забываем, кто где стоит. -проценты. Не проценты. Скати... Не скатите. Сейчас спред. Не попадитесь на волоску векса. Спред. Не упасть сейчас. Она откидывает от себя. Откидывание всех к боссу. И разбить you паучков, Ребят, yeah. ребята встань Ребята встань, разбить паучков. Вышли. Что шоу надо выбить? Дайте шоу боу. Дайте шоу боу просто. Рэйпот есть. Бурсты. Сейчас должен быть спред. Сюда лички. Камни. Жить. Сейчас отталкивание. Все подошли к боссу. Дальше спред. Вакалин рык. Этот спред все, что осталось. Сейчас отталкиваю. За вашей спиной лужа. Внимательно. Под фукум лужу разбейте танки. Вторые поты. Вторые фулы. Oh, Фуманскими снимаем, если можем. Что осталось, нажимаем. Давайте, пацаны, полпроцента. Мардрай. Тащи жилу, давайте. Сейчас отталкивание. Сейчас отталкивание. Отталкивание, ура, Красота. Осхуйни. Говнищ просто. Согласен. Это рецепт на 500 касту Отлично, забираю.